Усилили проема 60 по 40 труба вводили все проема. Усилие для жесткости. У нас тут уже офис готов точнее его каркас готов, первый слой утепления сделан и готовимся к тому, чтобы проводить электрику. Так, ну что, вот он на вес обшитый лежит отдельно. Закончили обшитие до второй двери. поставил до таких светильника один сейчас поставил, второй при транспортировке снимем, а так для внешнего вида, чтобы посмотреть, можно было. I walk inside. I Буквально пару штрихов и у нас фасад будет полностью готов. Мы будем сдавать в субботу, делаем погрузку и везем клиенту на установку. Сейчас с разгону будем заезжать на выгрузку. Сейчас будем смотреть как там устанавливать кран, чтобы все поместили здесь. А Здесь будет стройка. Все доехало в целости и невредимости. Операция по установке мобильного офиса завершена. Все стоит на проектном месте. Грановщик молодец. У нас происходит процесс настройки, распаковки. Вешаем здесь фасонные изделия по месту. Отключим кондиционеры и электричество.